Здравствуйте, дорогие мои девочки и девушки! Перед вами сегодня прогноз на моей авторской колоде «Океан любви». И сегодня нам будут помогать обыкновенные карты, обыкновенная колода. Прогноз на январь 2023 года. Прогноз будет для таких вот знаков зодиака. Весы, скорпион, стрелец, козерог, водолей, рыбы. В этом видео я расскажу вам, что же будет, а чего не будет в ваших отношениях в январе. Итак, дорогие мои, поехали! Перед нами знак Зодиака Весы. Что же будет? А чего же не будет? И будет подсказка от меня, и подсказка еще будет из бабушкиной шкатулки. Ну, еще, конечно, я дам подсказку на тему, где же лучше познакомиться, если вы еще не познакомились. Итак, э, в этот месяц Дорогая моя, будет ощущение, что ты нужна. И первая часть, и вторая. Первая часть может осложнить ваши отношения в, в теме «кто-то может вмешаться». И ваш, ваша половина может э, выкинуть какой-то фортель, как я говорю. Ну, скорее всего, может произойти какая-то ситуация, когда вы поймете, что вы нужны. Эта карта мне очень нравится. Она называется «Ты нужна». Хотя она очень простая тут э, нарисованы. Одуванчики с незабудками, незабудки такие вот они малюсенькие, но очень крутые цветочки. То есть ты нужна, тебе придется помочь своему мужу, своему парню, подставить плечо в какой-то внезапно, ну, в чем-то негативной даже, может, ситуации. То есть ты нужна. Вторая часть января, она более спокойная. Ну, знаете, такая разруливательская, она такая катится. И сплочение в вашем союзе, сплочение в вашей семье будет защищать ваше гнездо, я бы так сказала. Где лучше знакомиться? Ну, скажем так, с 10 по 17, вот где-то по центру знакомится эта информация для тех, дорогие мои весы, кто еще, весихи, кто еще не познакомился, чего ж не будет. Вы не сможете глубоко уйти в себя, абстрагироваться от семьи, от всех. То есть это карта эгоизма. Ну, не сможете вы уйти в такой эгоизм, что прям на всех вам начихать, наплевать. И, как сказать, Но ну, вот отдельно таким особнячком тут пройти, вот январь, не получится. И чего не будет... Не будет э, таких каких-то судьбоносных помех в теме любви. То есть любовь, смотрите, в да, сердечке, любовь она будет. И вы сможете вдвоем пройти со своей половинкой, пройти какие-то невзгоды. Я бы даже сказала, может быть, это такая определенная момента проверка. Она судьбоносная, она даст закладки ну, на ближайшие четыре года точно. И что тут от меня? Может быть, до этого вы разрешали своей половинке или сама где-то обособленно очень в своих интересах уходила. Эта карта называется «Два шара, как две души». Они вроде и рядом, но у каждого свой поток, свой поток следования. То есть заду задумайся, обрати внимание, конечно, нам всем нужна какая-то ниша и быть, как бы иногда побыть одной, одному вот человеку. Но если у нас уже сформировалась семья, то, дорогие мои, вот надо все равно понимать, с кем и куда мы вместе летим. Вот в этой вселенной и подсказка из моей бабушкиной шпатулки. Не за то волка бьют, что он сер, а за то, что овцу съел. Вот очень интересно. Задумайтесь, что тут такое. Может быть, вы уже кого-то немножко подъели, и теперь надо возвращать какие-то уровень отношений на, прежний, <coughs> на прежнее место. Вот, дорогие мои, тут такой вам момент, подсказка. Буду благодарна за лайки, кто не подписался. Подписывайтесь на мой канал и до встречи. Теперь на повестке момента наши скорпиошки, наши скорпиошки. Итак, что же будет в январе 2023 года в ваших отношениях? А чего не будет? Вот так будем нажать. Подсказка от Кассандры будет еще подсказка из бабушкиной шкатулки. Сегодня у нас солируют, дорогие мои, еще в том числе и простые карты. Итак. Что же будет наступил период каких-то подстроек чтобы ваш чтобы ваш ваша половинка, чтобы он на вас не злился, какие-то претензии не предъявлял, или что может быть какая-то период равнодушия может быть, может быть, да, потому что, дорогие мои, по знаку скорпион проходит, очень долго проходит и еще будет пару месяцев точно минимум идти северный узел, узел прошлого и у многих из вас он может стереть что, а вот что угодно, дорогие мои, кусочек здоровья и кусок любви кусок чего-то то есть что-то уходит в прошлое и я вам предлагаю сделать тем более новый год знаете наступил январь вот как бы новые такие ну, хотя в случае такие цифровые они а новые дистанции и поэтому если что-то не нравилось, если что-то цеплялось, ты цеплялась, он цеплялся. Но ну, обрати внимание, ну, может быть, надо немножко, допустим, может быть, более яркую одежду что-то купить. То есть, это мне очень нравится эта карта. Она трудно разгадуемая, конечно, но смотрите, тут и леопардовая шерсть, и цветочки, и что-то водное, и огненные стрелы. То есть, тут полная для вас для фантазии, полные возможности. Это первая часть месяца. Вторая часть января говорит о длинных все равно, чтобы там ни было, неплохих отношениях. Но тут интересно, что тут может затесаться другой человек, случайно, как-то параллельно, который будет, по-нашенски, -на -по по-русски, который может подбивать клинья, как-то вот влезать... Это может быть даже связано с работой, с какими-то деловыми делами, деловыми моментами, с творчеством, с вашим. Вот тут осторожно. То есть, если это деловое, так можно, конечно, общаться, но держите границы. Вот держите границы. И вашего короля, любимого от вас, никто не перешибет, не оттащит, не заберет. Чего же не будет. Не будет первая часть ощущения какой-то пламенной любви, когда сердце-сердце, видите, сердце-сердце, вот это как-то не будет. А вторая часть не будет ощущения полного одиночества, что ты вот одна любишь, а тебя не любят. То есть, в принципе, хорошая часть 2 января, дорогие мои, да, только, может быть, в чем то не надо тормозить, надо идти вперед. Надо быть щедрой, вообще вот как бы будьте щедрой в ощущениях, в радости, радуйтесь общениям, радуйтесь маленьким, может, совместным каким-то поездкам, где-то времяпрепровождение, то есть радуйтесь, наполните и его дайте, и его подпитайте радостью, потому что судя вот по этой начальной карте, как-то его надо вот поддержать, может быть, чуть-чуть-чуть-чуть подставить, Плечо. В теме, где же лучше знакомиться, ну, скорее всего, конечно, вторая часть января тут больше подходит. Там и выбора, смотрите, будет больше. И такой мужчина к вам подойдет, и постарше, и помоложе. И будете выбирать, какой лучше. Я бы советовала, может быть, даже помоложе лучше выбирайте. С ним как-то будет эм, больше масла на хлебе. И подсказка от Кассандры. Смотрите, материальная карта. То есть, любовь любовью, морковь морковью, но м -м, берегите интересы своего дома. Если больше на вас все висит, опять же, умножайте, делайте заначки, что-то такое, запасы какие-то. Это такой мешочек, видите, мешочек с добром. Тут и подарки, и все, но, в общем-то, то есть не забрасывай материальную тему в погоне за чувствами, я бы так сказала. И подсказка из моей бабушкиной шкатулки. Не воруй, чтоб руки свои сберечь, и думай, какой трон тебе полагается. Вообще тут есть такая зашифрованная подсказка на какой-то немножко... Может быть, иногда вас заносят в какой-то гордыне, тра -та -та. Даже, может быть, если у вас какой-то статус, допустим, ну, возможно, статус, допустим, в чем-то сильнее, чем у вашего мужа, если, да, если... Тут вот надо аккуратно в теме высказываний к нему... Каких-то, чтобы немножко унижительных тем там не было. Вот, дорогие мои, был такой прогноз вам с на январь 2023 года. Кому понравилось, ставьте лайки. <свес> Еще больше буду благодарна, конечно, за донаты. Э -э приводите в знакомых, подруг, подписывайтесь. И до встречи! Теперь на повестке момента наши уважаемые стрельчихи. Ой, и карта аж поскакали, поскакали. Ох, эти стрельчихи. Ну, я понимаю, декабрь у вас был такой очень активный шебутной месяц. Ну, давайте посмотрим, что же будет в январе. Что же будет, чего не будет. Подсказка Кассандры. И давайте возьмем дополнительно. Сегодня у нас дополнительно в гости пришла простая колода карт. Простая. Хочет нам тут что-то подсказать. Итак, что же будет? Будет карта ревности. Вот уж, смотрите, как интересно. Ревность. Может ревность быть внутренней из-за... Страха потерять какой-то статус, если мужчина у вас, вас упаковывает в чем-то, да. Ревность может быть к мужу, связанную с его работой, допустим. Ревность может быть к мужу, если у него какая-то компания, и там чья-то жена, и вы вот ревнуете в том числе. То есть вы будете переживать, я бы сказала, возможно, вы будете переживать за свой статус – ну, бывает всякое. То есть, поймите, часто еще ревность мы сами накручиваем. Я не говорю, что тут не будет причины, но вот как-то умейте держать себя в руках, умейте владеть собой, как один умный мужчина написал такую книжку «Умей владеть собой». Да? Вот, вот «Умей владеть в январе собой» – первая часть. Вторая часть. Смотрите, как интересно. Тут могут быть небольшие разногласия, может быть споры, ну как тут правильно сказать сами потом поймете, связанные с разделом каких-то денег, какой-то суммы или связанные с вложением какой-то суммы. Общий, накопленный, то есть к ней будут иметь отношения, и вы будете иметь, и ваша половинка, и немножко вы можете как бы тут поспорить, и вы скажете, давай вот там летом вот это купим, а он скажет, нет, давай вот осенью вот это купим, и на это накопим, да, или давай завтра мне вот что-то купим. То есть вот тут такой момент. Возможно, даже у вас появится идея на фоне этих разговоров как-то, или дополнительную работу взять, или просто вам место работы поменять. но ну, может быть, даже так. То есть тут вот как бы немножечко неуютно. То есть, возможно, вы почувствуете, что что-то вы упустили из виду, ну, в том числе, да, то есть в том числе, вот, может, как-то немножко новыми глазами посмотрите на свой партнер. Он вас чем-то, может, удивит. Я не говорю, что это будет жадность, но как-то вы где-то расслабились, наверное, и тут вот вам откроют карты. Это что будет? Чего не будет? Не будет первый месяц таких роз, с ума сойти, страстной любви, бешеного секса не будет. Будет как-то вот так. Это, скорее всего, вы на каких-то обидах будете закрываться, скорее всего. А вторая часть месяца не будет больших подстроек, хотя, может быть, тут вот надо задуматься – то есть не будет подстройка. Вы можете даже подумать, что он обманщик, он плохой, он вас обманывает. Почему я буду тут переделывать себя? Почему я буду стараться? Почему я и буду менять жизнь, и уходить на другую работу? Вот тут, то есть, возможно, в этот месяц, дорогие мои, стрельчихи, у вас какой-то философский вопрос появится. Но особенно у декабрьских, дорогие мои стрельчих, вот там действительно, все-таки какой-то конфликт может произойти, к сожалению. И подсказка от Кассандры. Смотрите, карта облака. Что значит облака? Ну, облака, значит, вот где-то вот правильно я ранее сказала. Где-то вы немножко плавали, улетали в свои облака, вам там комфортно жить в своих облаках. И давайте не забывать, как я уже говорила еще раз, буду говорить, дорогие мои стрельчихи, уважаемый астролог, большой астролог Павел Глоба, утверждает, что стрельцы это люди, которые... Которые на одни и те же грабли могут и три раза, и четыре наступить. И они не видят как бы своих ошибок. Они думают, что вот все равно мир под них подстроится. Вот, дорогие мои, учитесь на своих ошибках. Пожалуйста, учитесь их не повторять. И подсказка из бабушкиной шкатулки. Отбрось то или того, кто надоел. «Береги сердце от обиды». Вот так вот, дорогие мои. Вот они обиды, вот она ревность, да? То есть вот предупреждает, ну как бы, береги сердце, береги эмоции, надорвешь здоровье даже вот на уровне какой-то нервный мандраж возьмешь себе на борт, а нужен он тебе или нет, а стоит это все того или нет. Вот, дорогие мои, кому нравится, ставьте лайк и до встречи на следующем видео. Теперь на повестке момента наши строгие прагматичные козерожки. Итак, что же будет в январе 2023 года? Чего же не будет? И подсказка от Кассандры также будет подсказка из бабушкиной шкатулки. Итак. Начну заранее, где если лучше познакомиться, познакомиться лучше во второй части января. Это для тех, кто еще не познакомился. А теперь пойдем по отношениям. Да? Ох, черноты скажу вам много. Определенная конфликтность. Ну, то есть, смотрите, вот и карта мне нравится, когда одна колода подтверждает другую, да? То есть, смотрите. Эта карта называется «Когда сам каждый сам по себе». Возможно, даже поцапайся подцапаетесь прямо вот на Новом Годе. Из Новый Год, когда будет, будете праздновать, возможно, даже подцапаетесь из-за чего-то, из-за кого-то, из-за, может, кто-то куда-то захочет поехать, или вам не понравится, как велисься знакомые, вашего мужа или родня. То есть какая-то, знаете, черная кошечка может пробежать. Это я относительно вот этой карты, да, в принципе, трактую. Она такая грустная, она конфликтная она, жуть, когда обида такая, знаете, мощная. Дорогие мои козерожки, вы же знаете, что у вас, если обида прилипла там где-то в душе, то еще, как я говорю, год а это надолго, да, вот оно, это ваше надолго. Вот. Возможно, даже будет обида, что куда-то не поехали, что-то сорвалась какая-то поездка, ну, вот как вариант, первая часть января. Вторая часть э, января начнет что-то рассасываться, успокаиваться. Вы поймете, что какой бы он ни был, все равно вам с ним надолго идти, как бы по жизни в одной упряжке. И поэтому вот тут, как бы, мне вот эта тут карта больше нравится. То есть ко второй части января. Какие-то страсти, мордасти начнут уляжутся. Вы можете, скажете, ну ладно, с ним договоритесь. Сейчас не поехали, сейчас все застряло, ну давай потом попозже, может, накопим деньги и куда-то более в интересное место поедем. Ну, как вариант, да? То есть вот тут такой момент. Тут главное не ругаться, возможно, из-за родни и из-за бывших. Я бы дала подсказку, не ругайтесь из-за бывших ваших или забывших его. То есть эти женные мужики, они все вот как могут тут в, в, в таком, по-русски говоря, поднасрать. Вот, вот могут вот в январе, как бы вот как бумеранг такой из прошлого прилетит, вам, а вам он 200 лет не нужен. Правда? Да? Чего не будет? Не будет того, что вы поймете, что как бы вы не обосабливались иногда, отделялись, потому что вы же у нас козерогша, вы наконец-то поймете, что может произойти, так что вы поймете, что вы не самая лучшая, вы не самая молодая. Это карта зеркала, да? Может быть то, что вы не хотели когда-то, теперь вы вдруг хотите. Теперь вы хотите более теплых отношений с ним, когда вы почувствуете, а я-то его вообще-то могу -то и потерять, да? Вот такая философия пойдет. То есть первая часть месяца. Больше изучайте, может быть, что-то вы упустили в, в нем, как в персоне. Вторая часть месяца э, поймете, наконец-то, что все-таки он тот тоже любит, но в чем-то вот может он с косяками, не просто с какими-то, возможно, у вас в отношениях какие-то идут под остановки такие, штихпунктины. Точка-тире, да, точка-тире, вот то точка, то тире, вам эти точки в нем надоели, они вам на нервы действуют, но тем не менее они вот происходят, внезапности какие-то. То есть вот карта такая, пиковые карты они у нас, ну, даже ослабляют, можно сказать, даже здоровье. Может быть, вы разберетесь, ну, вот какая-то у него чертовщинка, может, по маминой линии, допустим. Ну, вот он такой есть, что я с ним тут буду бороться. Надо было раньше думать было, да, вот, то есть вот так что вы увидите все равно его чувства к вам. И это хорошо. И теперь подсказка от Кассандры, ты нуж... что ты нужна, это хорошая карта, то есть поймите, что вы ему нужны, в чем-то вы, может быть, слишком что-то оголяете и гипер усложняете какую-то его... Какую его вину или, может, его часть характера. То есть, возможно, если вы уже больше там пяти-шести лет вместе, хватит тут копать и прокапывать старые канавы, идите вперед и живите дальше, я бы так сказала. И подсказка из моей бабушкиной шкатулки. Уважай мужчину и защищай тайны своего рода. В четверг обрати внимание на чужие обещания. Вот, очень интересно. И смотрите, первое, да, уважаемый мужчину. Ох, не, не зря моя бабушка вам сказала. Значит, вот отсюда такая обособленность. Ты налево, я направо, да? Вот, дорогие мои, буду благодарна за донат. Кому надо, заходите всегда на консультацию. Консультация платная в WhatsApp е. будет, если что. Там не звоним, а просто сразу пишем слово «консульт». Я там выйду. И помогу вам разобраться в вашей ситуации. Буду благодарна за лайки и до встречи. Наша деловая такая карта, наши шустрые деловые водолейшие. <coughs>, Прогнозируем на моих авторских картах океан любви и на простых. Решила их в свет вывести, лежат, лежат. Иногда, <coughs> скажу, иногда бывает, что люди, клиенты хотят вот на простых картах, по-всякому бывает. Итак, что же будет а чего не будет в Ваших отношениях в январе 2023 года. Итак, для тех, кто хочет познакомиться, конечно же, вторая часть января подходит тут. Итак, начнем с первой части января. Для тех, кто в отношениях. Ну, скажу так, что в принципе неплохо. Даже если вы летаете в своих каких-то облаках и живете мысленно немножко в более высоком статусе, где-то как вам удобно, <coughs> мысленно, то я чувствую, ваш мужчина вас понимает, он вас поддерживает, даже неплохо относится к вашей работе. Ну, может быть, просто в этот месяц, может быть, немножко вы больше углубитесь в производственные темы или в творческие, допустим, как вариант, да? Вот это может быть такой вариант, что потому что карта э, облаков она легкая, ты больше интересуешься своей работой, я в своих каких-то делах, и мы рядом соприкасаемся, ну, может быть, в постели и на кухне там, когда завтракаем и ужинаем. Вот такая карта, но она без претензий, она хорошая. Вот тут сочетание с этими картами. То есть мужчина вас оберегает даже, то есть какие бы у вас ни были хобби и занятия вне дома. Это первая часть января. Вторая часть января говорит, что вы можете стать пиковой дамой. Вы можете вредничать, вы можете взбрыкивать. Тут вот надо осторожно, дорогие мои, очень даже. Я не говорю, что у вас появится соперница нет но вы с сами можете какой-то чертик вас может попытаться загнать из нее другую постель на свиданку какую-то то есть давайте вот эти хорошие энергии отдадим своему мужу то есть у вас будет хорошее с ним дам совет вам надо вместе куда-то съездить хоть на полдня хоть на день вот как в другое место окунуться, как в отель какой-то зайти. И тогда будет очень здорово, У вас дорога это очень объединит. Даже если, смотрите, дам такую подсказку, даже если это вам или ему по работе надо, да, все равно вот это, вы потом вспомните мои слова, эта дорога вас, ну, или если даже он попросит, а вы скажете, не, не хочу куда-то тащиться, все равно езжайте, вы потом поймете, для чего это все надо было. Человек останется вам очень благодарен. Видать так очень надо. И это будет. Чего не будет? Не будет больших разборок из-за денег, не будет какой-то жадности с его стороны. Это первая часть месяца. И вторая часть месяца не будет каких-то качаний, а будет нормально. Будет нормально какая-то вот стабильная волна в отношениях. Никто туда не может влезть, в принципе, если вы сами не разрушите, да, кроме вас, никто туда не может влезть, вы будете ее контролировать. Вот уровень и напряжение в ваших отношениях. Это хорошая, в принципе, карта, да? Но она такая то тепло, то холоднее чуть-чуть, да? Но хотя, видите, она не бело-красная, она розово-красная. Это розовые розы и красные розы. То есть немножечко так вот пульсация такая, дыхание тут идет. Ну, более явно такая влюбленность, в общем-то. Мне нравится. И подсказка от Кассандры. Делай какие-то подстройки. Делай подстройки. Ну, я сказала бы, скорее всего, может быть, тут надо вторую часть месяца делать более сексуальные подстройки. Я бы вот так сказала. Может быть, удивите в чем то Так, дорогие мои рыбки, э, в этот месяц у вас в гостях все еще идет транзитный ангел. Ангел дает вам подсказки, помощи, подарки. Итак, что же будет, а чего не будет в январе 2023 года? Просто вы открыли тут открыто камеры. Камера у меня. Ну ладно. Так, камера выключается иногда сама по себе, таинственным образом. Итак, что же будет первая часть января, если ваш мужчина как бы ушел или уходил, он вернется, карта вернется. Может быть, эта карта говорит о том, что вернутся старые и прежние отношения. Может, он вернется в чем-то, признается то, что вы ждали. Может быть, он вернется с подарком, с каким-то заявлением, объявлением. Но я думаю, что это очень даже неплохо, потому что... Иногда бывает, что очень важно и нужно, чтобы что-то тайное стало явным. И вы это любите. Вы любите, чтобы вокруг вас было поменьше всяких тайн. В теме познакомиться. Напоминаю, что хорошо бы в центре познакомиться. То есть с 10 по 20. Вот так там период очень благоприятен к познакомиться. Можно даже знакомиться... Немножко по выгоде в том числе. Вторая часть января э, дает вам э, такую радостную любовь, реальную. Возможно, куда-то вместе съездите. Единственное, не будьте привередливы, не будьте вот вреднючкой, не будьте где-то ревнивый, даже, может быть. То есть конец... Конец января вы можете немножко встать в роли пиковой дамы. Вы сами можете что-то накосячить. То есть это будет проверка вашим ангелам, вас, насколько вы цените эти отношения. И чего ж не будет. Не будет каких-то больших судьбоносных помех Карта поломанная, ветка сакуры, она тут не работает. Это очень хорошо. И не будет такого, когда с каждой сам по себе. Вроде любовь есть, но она очень скрыта, она глубоко. Да? То есть вот реально открыто, не зашифровано. Мне это нравится, дорогие мои. И подсказка от Кассандры. Не бойся трудностей, цени чувства и понимай, что любовь сильнее, отношение ваше, доверие, доверие друг другу сильнее, оно поможет вам пройти любые трудности, даже если вдруг ваш мужчина в прошлом где-то оступился в любовной теме. И подсказка из моей бабушкиной шкатулки если чужой человек к тебе как к родной отплати тем же и цифра 1 даст подарок вот отлично и вообще цифра один это как бы январь вообще да цифра 1 что значит цифра один это час ночи вот первое число может быть 11 ну вот тут такие подсказки. Как всегда напоминаю, жмите на колокольчик. Иногда на ютубе там что-то у них внутри слетает. Жмите на колокольчик, чтобы держать подписку с моим каналом как бы под присмотром. Буду благодарна за лайки. Еще больше буду благодарна за донаты. И давайте сделаем мир гармоничнее. До встречи!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 Про, вопрос про рождение совместных детей. Нужны они ему, не нужны? Как его вообще отношение к детям? И вопрос номер 7: Что именно сейчас он думает о вас? Вот именно про вашу персону. Да? И тут будет, как бы.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 и что надо делать, чтобы ангел чаще вам помогал и защищал вас в каких-то, любых вообще ситуациях, да? И еще хочу добавить один из двух этих вопросов, вы можете заменить по своему желанию. И вот если вас интересуют такие вопросы, вы мне просто пишите на WhatsApp слово «вопросы» или «вопрос». Сто... Оплата через PayPal или через банковскую схему, систему. Ответ после оплаты в звуковом файле WhatsApp или на видео через э, ссылку в интернете. Жду вас, дорогие мои.